Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Форест Раннер Приключения Шестеренки Двоюродный брат Марио Логический пазл Овечья головоломка И невероятно сказочная адвенчура Приступим! Ран Форест Ран это раннер по великолепному фильму Forest Gump. Вы сможете пережить лучшие моменты жизни персонажа, отправляйся в увлекательный забег по всей стране. Преодолей знаменитую трассу 66. Летай, прыгай, катайся и беги, Форест, беги! Аксел можно смело назвать головокружительным платформером, главным героем которой является маленькая шестеренка, ищущая свое место в огромном мире механизмов. В игре яркая художественная графика и необычный геймплей, затягивающий на долгие часы. Тони World это как я уже говорил двоюродный брат Марио, ну после Луиджи разумеется. Клонов водопроводчика мы повидали немало, а вот достойных не было, а теперь есть. В игре сочная графика, удобный геймплей, качественная анимация, 75 захватывающих уровней и еще много много нового, что приятно удивит даже ярых фанов усатого работяги. Так мало можно сказать про Хектрис. И так долго в нее можно играть. Перед тобой что-то вроде Тетриса. Цветные блоки стягиваются в центр. И тебе нужно повернуть фигуру так, чтобы каждый блок присоединился к своему цвету. Но сделать это нужно до того, как блок преодолеет серую грань фигуры. Эх, ничто так не затягивает, как простой геймплей и непростая задача. Shipway Home – веселая игра, сочетающая в себе задачи на логику, интеллект и физику. Суть игры проста, как сельская девка. У тебя есть три овцы, разные по размеру, силе и весу. Но у них есть общая цель – перебраться на другую сторону. В общем, с этим ты им и будешь помогать. Ну и последний, глубоко уважаемый гость нашего выпуска, Broken Age. Игра, про которую не хочется говорить словами, хочется, чтобы каждый прочувствовал ее сам. Блестящая рисовка, диалоги, достойные цитирования, море добротного юмора, сильный сюжет, непередаваемая атмосфера и интересные задачи. Все это и еще больше ждет тебя в Broken Age. Скажу лишь, что такую адвенчуру не должен пропустить ни один зритель Mob.ua. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу если ты настоящий мужик будь мужиком б***ь. это был обзор от мобьюей и я трэш до встречи!